добрый день вот угадайте что это перцы или томаты но ну, не будем э, долго гадать это томаты перцевидной формы карнабель в этом году посадили первый раз вот посмотрите вот один томат занимает всю ладонь это средний ранний гибрид Плоды имеют вот перцевидную форму, приятную э, мякоть. И очень красиво смотрятся эти томаты. Вот еще они. И вот если дальше посмотрим по кусту, вот томатиков много. Пока еще здесь вот зеленые, вот, но красные мы уже будем снимать Так что попробуйте вырастить эти томаты вкус великолепный семена практически отсутствует куст высокий мощный ну и соответственно томаты такие же.